Я в свое время видел эти самые, да, ну приветствую тех, которые будут смотреть. В свое время то, что, как назвать, да, полотнами, даже нельзя назвать полотнами. Картины я много посмотрел, всевозможных, да, и вот эти триптихи, эти типа древние иконы, ну в общем очень много разных там именитых художников, отечественных там, российских, дореволюционных, всяких там голландцев, малых, больших и прочих-прочих этих самых, до, так сказать, до начала исторического материализма. Наскальные эти изображения там и все такое прочее. По-настоящему хорошее было. Это те картины, которые нельзя назвать картинами и полотнами, потому что я когда пошел в Третьяковку, она как раз в этот день, когда я пришел, она в этот день закрылась на ремонт и на обновление этой самой экспозиции на 10 лет. Ну, это когда я в, этом, в Москву приехал учиться в очередной раз. Вот, Но зато на, я попал на выставку, привезли самые шикарные картины, вот эти вот, Мадонны всевозможные, вот этих вот э, эпохи Возрождения. Э, Джаконды там не было, не буду врать, но были полотна не менее известные. Вот, и я когда их увидел, у меня просто челюсть чуть пол не пробила. Это действительно было живые фигуры, живые лица, живые глаза. Вот смотришь на них, да, и там видно, как в глазу э, дрожит это самое, то ли слезинка, то ли э, нерв, то ли э, пульсирует там кожа на этом самом, на лице. Это просто неописуемое. Я в шоковом был состоянии. Я боюсь соврать, там то ли 10, то ли 20 полотен было. Вот. И я смотрел на них. Но это время было глубоко советское. Это был 85-й год. 84-й или 85-й год? 85-й, по-моему. Вот. И я смотрел на них. Это же еще советское время было. Перед ними было такое, перед каждой картиной, такое ну, ограждение такое небольшое, небольшое, их можно было смотреть где-то с расстояния 2 метра. Там не было никаких этих бронестекол, этого извращения не было еще, время советское. Вот. И я смотрю на них, да, вот смотрел, все смотрел, несколько часов это провел, потому что в таком состоянии неописуемо. И вот я из зала в зал, когда переходил, я боковым зрением увидел такую хрень, которую сразу не мог рассмотреть. Они под... Вот я покажу вот так вот. Где-то под вот таким слоем лака, потому что это не полотно. Я не знаю, что это такое. Возможно, там э, магическим способом какие-то живые люди каким-то образом зафиксированы. Под там двух, э, ну, дюймовым или двухдюймовым слоем лака какого-то, очень прозрачного. Вот я увидел, что картина висит, да. И вот такой слой получается. Я смотрю боковым зрением. И я увидел, что там... По этим полотнам трещины такие идут. И тем не менее, вот такой толстенный слой лака какого-то суперпрозрачного, А там э, эти самые жилки видны вот в лицах вот этих. Ну, там в основном женщины были изображены. Понимаете, вот живые такие. Вот тогда я этот самый. А вот эту всю мототень, которую я смотрел в этом русском музее, Пушкинском музее, это все, ну, как после этого, понимаете, как после этого смотреть? Это как, блин вот ребенок балуется, да, и вот каляки-маляки, или больше того, даже вот это, девятый вал, там потом уже не, не так смотрится, да, или там последний день Помпеи, это не то. Основное вот это так называемое искусство, там голландцы всевозможные, это как вот ну корова хвостом, то вот, знаете, вот она в этом, в навозе у нее хвост замазался, да, и она вот умашет так, это вот остальная вся 99% живописи, это вот такая мототень после этого, понимаете, это живое, это мистерия какая-то. А остальное все это мазня получается. Даже вот такие вот полотна. Ну, если учесть, что опять же, 1500 какой-то год, понимаете, дело в том, что никакие картины не живут. Ну, не живут. Поэтому вот эти вот сказки, я вот хотел сегодня пригласить эту, как у нас там это еще, да, ну вот, которая с ресурсов наблюдателя. Курагина или Курыгина, как тут она, это самое, тексты писали. Вот я хотел бы ее пригласить тоже, понимаете, потому что вот, э, получается, вот эти утверждения, я послушал сегодня вот эту первую часть беседы вчерашней, да, вот, я, ну, вообще неописуемо просто. Как можно раз, рассуждать всерьез о легендарной личности, с которой они общались? Ну, я имею в виду, якобы Иисуса Христа. Как это? Как можно говорить о картинах, которые не живут, краски выгорают. Ну, кто из вас смотрел, у кого есть старые книги? У кого сохранились старые тетрадки, но ну, кто более-менее пожил, да? да? собственно, даже вот совсем юная, допустим, ну, относительно, да, вот, допустим, э -э -э Миша, да? Э -э ну, если сохранилась какая-то тетрадка школьная, ну, она же, блин, выгоревшая, выцвевшая, там, листы уже разлагаются. А книги вот 40-50-х годов, они под пальцами разрушаются, даже если они стояли в хранилище. Картины выгорают. Тем более по современным же понятиям, э, э, эти самые, не было натуральных красок. Вернее, искусственных, химических красок. Они появились вот-вот недавно. Да-да. Я дополню тут. Для того, чтобы они хоть как-то могли продержаться, внимание надо им оказывать. Напитывать своим вниманием вот эти вот книжки, рисунки, лето. тогда они чуть-чуть, может, да, могут сохраниться чуть дольше. А так они без внимания все быстро-быстро усыхают и разваливаются. А вот этот способ, что ты описал, вот это вот, пойманные живые дивы вот в этих картинах, это вот, помнишь, фантастика? Не помню, кто написал, Стругацкий, по-моему, где этот, в картину зашел Аленушку, ученый, вытащил оттуда из картины. Вот. вот тут, скорее всего, да, какой-то метод применялся или технологически, или какой-то это действительно. Или портал это просто-напросто такой вот в виде рисунка. Да, это может быть находится. именно такой мгновенный снимок, да, по той, ну, условно говоря, технологии, которая для нас неведома. Что может быть там человек и не, ну как, не... Не зафиксирован, не остается, ну просто как у нас, вот видео, допустим, да, можно сохранить в записи, а человек-то живой, отдельно нормально функционирует, просто такой этот самый, такого качества, ну как бы это сказать, снимок такой, фотоснимок, супер-пупер реалистичный, да, по неведомой нам технологии. Вот это вот возможно, вот. Насчет этого самого, тут ты знаешь, Миша, я не уверен, потому что книги, которые много читают, они изнашиваются сильно. Время нам включили. Вот тут вот сложный этот вопрос. Но то, что краски портятся, если их специальными методами не сохранять, это, ну, это факт. Вот эти картины, этот Шляхов же как художник, он это же подтвердил, что там э, художника этого, Ивана Г. по-моему, э, переписывали точно. Он знает этот факт. Но я могу сказать, что все абсолютно все картины, они... Э, ну как бы это, они говорят, что это делается, как там, реставрация, да, а на самом деле это просто перерисовывают. Вот, тем более вот эту современную, ну хоть не современную мазню, ведь дело в том, что есть такие мастера изобретательных искусств, которые вот Ян находит, да, Вот, они могут нарисовать так, что всякие там, э, ну просто и рядом не лежали. Так, а это кто у нас версию переключил? Сейчас мы этого бота так, так, по походу по бот какой-то появился. Да, ага. так, где он тут? Подожди. вот так пропала или так же этот шпигун тут антон все еще есть этот да стоит пока стоит. это, как это какой-то режим совместный Вмечается. режим вот просмотр включите это вверху экрана вот сетка он будет а как это, это вот как этот, этот самый. Так, кто это включил, кто эту гадость сделал? Может мне кто-то сказать? Блять, эта справка загружается с пропала Подожди вот так вот. Пропало? По-моему, а на месте. У меня пропало, я вырубил эту штуку здесь. Это вот, блин, неспроста, эти падлы обновляли этот скайп, блин, сегодня. А я пропал. Меня выкинули из скайпа. Выкинули, ну, да? Есть. По новой, что делать? Я сейчас зайду в профиль. Меня просто это выкинули вообще из скайпа, из профиля. И все пропало, вряд ли что. Ты смотри, как, как зашевелились, засуетились эти черти демоны бесы. Понятное дело. Ты сделал помимо себя. Банности. Им там это начальство сверху. А не снизу, снизу Ты тычут эти. Ну да. Ну у них же карьера, у них. Карьерная лестница заканчивается у их верху, то есть внизу. Все, я на месте. Так, ну и как? Опять висит эта фигня? Все, ушла ли херня? Нет, у меня еще есть. А у тебя есть еще, Игорь? У тебя нету, да, уже? Да, я это, я у себя выключил ее. Может, это звонок пересоздать? Можно пересоздать, но у тебя сейчас режим записи идет, Ну, потом склею, ничего страшного. Давайте я останавливаю фиксацию. Снова включу фиксацию. Так. Вот так вот. Я потом эти две части склею, вырезать ничего не буду, чтобы все видели, как нам активно мешают. Хорошо, хорошо, Миш. Ну, это вот, что касательно картин, да, я не знаю, этот самый, хотите, значит, высказывайте свое понимание. Вот, картины я разные смотрел, классика в этих очень много в свое время. Давно, правда, это было, но я помню это хорошо, как на как наяву, как, как сейчас. Что касательно этих библейских сюжетов, ну, э, вот, к сожалению, Светлана не этот самый, да, не может говорить. Вот, я так же, как и вот Миша Попов, да, точно так же, ну, мягко говоря, удивлен тем, что разбирать еще какие-то библейские сюжеты. Ну, хрен его знает. Мне это настолько кажется диким. Я вот это сегодня слушал, да, то, что вчера общались у наблюдателя. Мне настолько это дико, настолько это убивает просто. Ну, что сделаешь, да? Вот. Дело в том, что, понимаете, минимум два человечества существует, да? Живорожденное, как я считаю, изначально. И вот это ебанье-то, ну, так сказать, индейское, да? из праха земного и прочего. Это как, как, как минимум, да. А так еще ж, э, всякая сволочь, человеческие тела почему-то высшими силами позволяется заходить. Вот поэтому такие вот пироги получаются. Так что эти картины мне абсолютно ну абсолютно неинтересно смотреть. Тем более там ну явные такие «Провалы». Да, конечно, ну, конечно, ну, там, блин, это изображение, я, я их пересмотрел, вот это, которое там в двух этих фильмах, да, э, пересмотрел эти картины, качнул из интернета, так сказать, оригиналы, посмотрел на все это дело, ну, там без слез не глянешь, вот. Те, которые 1500 каких-то годов, ну там мастера еще и рисовали, да, но это явно, что или не 1500, или это из другого просто круга жизни, или это матрица рисовала, там хотя бы еще какое-то мастерство присутствует. А вот эта всевозможная ебань конца 19 века, начала 20 века, ну это просто какая-то пьяная мартышка, просто ляпает что-то такое, да, такие безобразия там неописуемые. Вот. Природа, даже в старых этих картинах, природа такая, ну э, деревья еще люди не видели. <coughs> Эдемский сад, это, блин, ну как, тропики отдыхают, а они там не могут двух кустов нарисовать, потому что нечего было еще рисовать. <coughs> ну, пупок, это, это понятное дело. Ну как, блин, новые палы. Прости, да -да. перебью. Там Светланов в телеге написала в нашей группе, можно ей это. Вот. Позвонить сейчас будет. У меня просто тут Антон сейчас на связи в WhatsApp, е. у меня два контакта нету, надо, чтобы кто-то да, позвонил. Так. Хорошо, а. я сейчас попробую. А да, ты это, меня скинь, я вас слышу. А сказать что так захочешь? Не-не-не-не. А сказать, в микрофон проклякаю. А телега у нас есть на этом, сынок, на смарте? Или нет ее? А по Телеграмм картина, на скайпе, могу, на смартфе вот, у нас есть. Ари Поттеров даже показали, что это тоже фиксированные моменты какой-то жизни могут быть. А с другой стороны могут быть ловушки для душ, куда затащили и заморозили. Как... Ну, как медузы Гаргона, с одной стороны. Раз, и за, эти статой появились такие. Тоже вот зеркала же как ловушки для душ используют, мне об этом мало кто говорит. И да. поверхность тоже такую, в принципе, может да, Антон, неспроста, да, там Антон, эти неспроста, боялись. Там, ты украл мою душу, когда ну, кого-то сфоткал, видал. Знаешь, вот, типа того. Не, не просто так. Видимо, была какая-то эта технология. Обмен ключами шифрования. Mm. Не удалось соединиться. Ну, сетим, Ну, все, значит, ставят припоны короче не дают да нет это миша это не припоны это просто самое натуральное что мы говорим разводняк если существуют эти эмираты там просто нарисованная половина да и там в основном обезьяны вот и русских людей там мало, поэтому там связи не поддерживается. Сейчас вот Ян пробовал через телегу позвонить, та же самая хуйня, обрывается. Ну, собственно говоря, нехрен по этим за границам шастать. То-то -то у нас тоже был из этих самых, то-то -то у нас же был из арабских стран, и тоже такая же была херня. Да не... Сландона, Гандона, блин, не хрена это, Маргарита, они это самая не связывается. Наталья, когда в Тайване была, в ну, бы, был пи Та Таиланде, блядь, тоже ж это самое пиздец какой-то лютый был. Кто-то тут вот с Франции пытался дозвониться, с Америки, вот это самое, да, вот, э, тоже какая-то... Ну, Татьяна то там да, вроде, через да. телегу на этих самых, ну, вроде хоть голос слышно было. Вот. Ну, я помню, что кто-то тоже, да, с... Ну, Америка все-таки, едить ковальте. -то, ну, да, да. mm. то Америка, она же за Финским заливом, она же должна нормально всю связь идти. Ну поэтому с Америки хоть немного. А Лондон уже где-то там за, за Баку, Поэтому похуже. Так, ладно, давайте этот самый, давайте какие-то темы. А то я начал болтать за эти картины, заменить этих самых. Будет кто-то что-то говорить. Игорь, как там у тебя этот непонятного происхождения? Что, его поймали, скрутили этого? Или все ходит? Да нет, не было больше последний раз. Как появился, так и сейчас Они же так ходят эти всякие подати на пропитание, да? Как лица На клеточные. Харю отъел, я же говорю, Харя была у него, как две Хари мои, наверное. Здоровенный такой стоит. Фарнисиро-то. Как в этом? 12 стульев. Ну да, на какого-то шишку работают, там поручения выполняют. Ходят, там раздают эти всякие свои рекламные эти бумажечки. окна пластиковые туда-сюда. Покажем, как надо. Вы не знаете, как надо. За ними ухаживать там. хрень всякая. Доведутся, да вот все плохо. Казали бы, пошли бы лесом и все, не пускали бы, пускают ведь еще соседи. Тут там шумят, знаешь, это все вам сразу как говорится. Вот Пипец, я говорю, то что плохо, что ведутся, да, Миш? Да, прости, что перебил, Игорь. Сейчас расскажу вот про материализацию, как начинает материализация работать у окружающих. Я начинаю это наблюдать. Вот. У меня, короче, тетя. Вот, любит смотреть вот на ютюбе про всяких ну возвращенцев из ну из германии короче приезжают обратно сюда в россию селится там в этих века короче любит на них это ютюбе смотреть вот две недели смотрела смотрел смотрела, смотрела. и сегодня блин материализовалась к старшему брату друг приехал тоже из Германии приехал друг. Тоже возвращаться решил это. Здесь в Питере поселиться. Короче, я, я тебе говорю, вот нам материализовали. Она смеется, <laughs> не верит. Вот. А это видите, это даже он, вот, у всех наших окружающих, родичей тоже это все есть. Поэтому вот, правильно, Олег говорит, вы име... не просто имеете право ну воздействовать на свое окружение ближайшее. А вы обязаны это делать. Иначе будут всякие препоны нехорошие. Ну, имеется в виду, к здравости всех выводить. Я это имею в виду, под воздействием. Так что вот. Что думаете, на что обращаете внимание, то материализуется. Такие пироги. Передаю. А также климат... Да, Миш, так же климат тоже. Тут же вроде тепло, тут тут же сразу, шутка перемен такая. Вот эта вся масса, и она, видишь, как бы масло в огонь, или как как говорят, вот это создает дисбаланс, как говорится. Тут же вроде все суперское было, да? Солнышко туда-сюда, потом раз тебе, на тебе. Вот как Антох вот показывал, это, сейчас ролик Твасапи его выжил. Ну, видите, говорит, завеса. Вот. Тут же на глазах ветер такой холодненький откуда-то взялся. Был нормально, так ничего. Ну, потом раз какой-то северный подул там туда-сюда. Тут за какие-то мгновения меняется она. Не то что там, там недели там. Сейчас это происходит. Все здесь сейчас, как говорится. Да и прошлым летом, позапрошлым они даже, вот я вот сколько слышал, они сами рабочие рассуждали. Это вот то, что весной, а еще летом, даже ближе, ближе к июню, Непонятно, говорит, то утром, говорит, весна, вечером, там, лето, говорит, а, и коведу лето, там, что-то, вечеру там, осень, ну, по ощущениям, видишь, как вот все это, это меняется, постоянства нет, вот это все, дисбаланс-то от этих, которые неосознанные это вносят, то, что им это эти стереотипы навязанные, вот, которые мешают, которые в голове. Я уж тут многих просвещаю, как могу, по, по мере возможности, даже своих этих весей. Это комменты пишу. Я говорю, это то, что я говорю, написал вам, про то, что зимы не должно быть, и должно быть здравое полетие, температура 25 днем, 18 ночью. И вот это вот я вот сказал, все это опыт ну, здравых, светлых человеков, так и написал. Он то, смотрю, лайк поставил, <смех> один парень. Он то-то показывает, какой там построили, видишь, короле, столица республики Мариэл, какой-то там кремль, ну, как похожий на кремль, который в Москве, такой миниатюрный такой, ну, вот это офигительно. И я ему написал, я говорю, лучше бы ты показал, говорю, теплые страны, где там солнце море, там пляжи, ну, там даже тот Таиланд, говорю, нафиг мне этот твой зимний пейзаж. <смех> Они там потом в ответ -то пишут, а это тогда езжай туда, Таиланд, если так любишь. Я говорю, все от вас, говорю, зависит. А, ну, написал, сами же, говорю, создаете от, от вашей этой, говорю, неосознанности появляется вот это все. Оставил коммент, там было. Вот, пускай, думаю, размышляют. Тоже оставляю такие комментарии, тоже как бы. По мере возможностей на разных ресурсах. Даже те, которые вот у меня ждут в республике, даже есть, которые снимают, там выкладывают. Много листают да смотрю, где-нибудь путное что-нибудь там. один процент не наберется, наверное, блин. Ну, вот это вот, которое они вбрасывают, да, вот этих всевозможные короткие ролики-то. Пытаются информационное поле загаживать, что ли? Как вот так можно сказать? По фильмам стараешься что-то найти. Там где-то какой-то советский фильм даже тот же. В 60-х, 50 50-х увидеть что-нибудь там путное, здравое. Антоха классно тогда в анимашках находит. Которые в японских, да? На скорости на полторашке включат. Ну я тоже на полторашки это просматривал. Быстрее. А мы тему-то сейчас обсуждали этого, да? Как его в живописи всевозможные. Были такие ролики по рентиве, что ли еще, я помню, как-то, ну они как-то, у них информационная подача же э, очень такая, резко в сторону уводят куда-то. Одну говорили тему и сразу резко фу, поменяли, да, ну как, НЛП-шные методы вот этого, как бы подачи. Вот там тоже что-то говорили, необъяснимо на факт или какая-то передача была, ну, по рентиве что-то показывают про эти картины там. То, что случалось потом после этого, плохие там определенные эти последствия, после просмотра этой картины, там определенный это, образ, который плохой образ какой-то, и с тем человеком случался, там какой-то какой несчастный случай попал, там в аварию, там еще куда. Вот это вот обсуждалось там в одно время. Так. Смутно помню, там рассказывали про такие, там разные это... Темы были. Но почему-то почему потом вроде бы то ли закрыли эту передачу, то ли не знаю, почему не стали дальше. Долго ее вроде не было. Давно уже нет, его кажется, этой передачи. Тоже раньше показывали. Там разные такие необъяснимы на факт вот само название, за себя говорить. Ну я и на трудах-то тоже слишком сильно это не давлю как на, на своих знакомых, родственников там, отца-обрательник. Я так, легонько, потихоньку-потихоньку, чтобы более-менее в центре внимания, чтобы находился. Резко не заваливаю, там. иначе он там скажет, не так посмотрит. Вот. Так таблеточку бросил и дальше. А, чтобы не пролетело обратно. Светка сейчас, Светлана сейчас слышно, да, значит? меня раз она опять плохая связь значит там светлых малому народу проживает не вообще паршиво, непонятно вообще что там сказал Светлана прислала голосовое сообщение, там сын ей сказал это, что блокирует специально. Ну, в Эмиратах. Так что, если только голосовыми сообщениями получится. Так что вот. Вот, кстати, Леша интересный вопрос такой задал. А почему икону называют образ? Это интересно. Тоже такой интересный вопрос, Леша. То, что изначально они, скорее всего, были это как для связи с кем-то. Ну, такое тех техномагическое устройство. А потом уже... Да, тем более еще во множественном числе. Называется ж образа. Да эти эмуляторы, винды там всякие эти такие. Вот так это я шучу немножко. Компьютерной тематикой. Там же тоже в группу выкладывали ролик-то, что каждый этот святой, там вот это якобы, это все то ли календарь, то ли какая-то система такая. Тоже мы в группу выкладывали, я уже не помню, сейчас надо поискать, пока передаю микрофончик. Так, ну давайте, друзья мои, сегодня же много писали, да, я все-таки не могу, созвон, со да, вот, сейчас удаляю тех, которые, в принципе, много месяцев не появляются, какой смысл держать, да, вот, ну сегодня же текстами там обсуждали, вот, вчера вот, допустим, говорливые аж были, да, у наблюдателя, вот, давайте этот самый, что там, что там вы вчера услышали у наблюдателя, вот, может, расскажете. Какие-то истины, которые мы тут дремучие, не ведаем. Передаю микрофон. Паузу я вырежу, так что все в порядке. Миша или Света, кто-нибудь, ну, кто на крайнем общении у наблюдателя был, озвучьте свое понимание. Будем благодарны. Друзья, ну это как-то не годится, да, вот Светлана была, Михаил, Владимир на общении, да, не помню вчера был Серега или нет, ну давайте же это, вы там такие говорливые, что не уймешь буквально, так изливаетесь в этом самом, в почтении к наблюдателю, а здесь, блин, что-то как-то не, не особо, да, а за каким тогда вы присутствуете, все как обычно, там мы разговариваем, да, тут молчим, Текстом пишем, а я говорю, что этот самый, давайте этот самый, языки как-то развязывайте, на вечерке общаться. Что, закрывать эту группу нахуй, да? Олег, Олег, а Олег ты чё? Ты че как, ой, как прям на разборку вызвал все равно, как на ковер этот директор там или кто то управляющий. Чер, шумелся такая, я вообще дремлю, вот расшумелся. А о у... а чем? Ну интересно мне, например, на это самое. На урокопе было. А библейские темы он тоже не поддерживает, тоже считает, что это ловушки для душ. Ну и рассказывает там, ну как бы вообще тем мало затрагивали вообще почти не затрагивали Он там выскользнул, а потом уже на другое перешли. О а чем? Ну интересно послушать. А что, нельзя послушать, что ли, или что? Пообщаться. Если что-то затронуло. О чем я не слышно, что ли? Слушаем, ну, слушаем. Хорошо. Никто никому не, не запрещает и запрещать не может ни туда, ни сюда ходить. Вот, ну так просто интересно, да. Там мы общаемся, там радостно, весело, а здесь мы зачем-то присутствуем, а общаться не хотим. Непонятно. Мне непонятно лично. Я св свободно проснулась от звонка. Хочу, да, мне интересно. Мне вот Светланина про картинки было интересно. Она же хотела поставить точку в этом, а я и думаю, что и точек не надо ставить. Я бы вообще не рассматривала эти картинки. Ну что, высказались каждое бы свое видение, и все. У меня свое видение, у вас свое. Вы вообще не хотите эти картинки? А что, Я вот из-за Светланы мне вот интересно. Я осталась, хотела послушать. Ну вот, ее выкинула. Все на этом все высказались да все на то пошло. Там, что толком нет? Так что сегодня общаться не будем интереса ни у кого нету да я так понимаю охота текстами строчить получается ну по чату если смотреть. Рады, ну чего вы боитесь-то? Ну, озвучьте ну я голос. Я пытаюсь сейчас пообщаться со Светланой. Она хочет высказаться, а высказаться она может только текстом. Поэтому я пытаюсь ей ответить. Сейчас как-то надо вывести беседу с ней. Вот, я этим занимаюсь. Сереж, может ты озвучишь что-нибудь? я сто лет не слышали твой голос-то уже. Я одно сейчас замечаю крайние моменты, закидывает очень много ловушек, увода в сторону, вот эти коллекторы, отстойники. И поэтому получается, кто то ведется. И получается понижение, скажем так, уровня не в плане того, что там, а общего плана на созидательном русле, на светлом. А Вот этот та же, там, гри Грибоедовы всякие, там, получается, и прочее, там, это... Вот эти инквизиторы, которые больше, якобы, они за справедливость, а на самом деле они, наоборот, это все во зло идут. Пули дьявола. Ну и поэтому да. разлады, потому что повелись на таких. <как> Так, ладно. Не знаю, что делать. То ли самому уходить, то ли группу нахрен закрывать. Те, кто хотят общаться, не могут. А те, кто могут, не хотят. Так, ладно. Так, Роман присоединился. Может, Роман что-то скажет. Так, ладно, кто желает пообщаться, значит, буду на другой площадке. Пока-пока. Роман, а так, что Фиксация... Фиксация на этой площадке останавливается. Я тоже выхожу. Пока-пока.